в самом красивом фьорде всей Патагонии. Замечательная погода сегодня случилась. Солнце, ясно. Нету дождя, в отличие от вчерашнего, когда нас промочило. до да, да без трусов, я бы сказал даже. Так мы швартовались в Антарктиде. И вот сейчас в узком вот этом фьордичке, ответвлении от более широкого фьорда, в мэри привязалась двумя хвостами к берегу. Солнце садится очень быстро, прячется за горы. С утра минус 3 градуса. Мы вылезаем ранним утром. Раннее утро, это 11 часов. Потому что раньше здесь делать нечего. Видимо вот такой чудесный и не прям шикарный. Пол сантиметра высотой. Вау, мама! Смотри, как мы замерзли. Мы что теперь, на катке? Ну все, я пошла за коньками. Каток практически. То есть, если на него что-то легкое бросить, оно не тонет. Красота. Петроруль вмерз в лед. Yeah. Ледокол. Такой земля. А, балдеть ледокол. Yeah, <laughs> подолгну, Какая прелесть. Он посильнее палку, может, надо было. Ломик какой взять. Да. Yeah. <laughs> Здесь посильнее палка. Ну откуда ты свиней пал? Постучи веслом, Андрей. О, пробил, смотри, можно отталкиваться как от тверди. Как от камней. Так да? серожейка завязли, я не могу. Не, а мы если сейчас въедем в ледную обратно не выйдем. Надо все равно за веревками, то плыть разбивать придется вот вас по веревке по веревке можно круто там с якоря сниматься веревки а забирать а мы с горки нафиг умер. Сейчас будет скользко на гору забираться. Ну что, шхуна Святая Мария вмерзла. Вот там Леди Мэри стоит посреди катка. Веслом даже трудно пробить его. Еле мы через этот лед пробились на берег. Мы его вот так, вот этим гарпуном, веслом еле пробили. Все замёрзло? И мы идем. А еще тут ягодки есть. Ладно, гони давай. Они не ядовитые, а, но тут все замерзло и они очень вкусные, как мороженое. А тут главное сборище. Не главное сборище, это другое сборище. Ягоды так по-другому -по называются. Сейчас солнышко. Вот это вечно зеленые такие. Если не знать какой сезон, не видеть снег, не ощущать температуру воздуха, вполне можно подумать, что лето. Потому что листики у них совершенно по Зелененькие, свеженькие и при этом очень жесткие, практически как иголочки у пихты. Интересно, что есть еще не вечный зеленый бог, который выглядит практически так же, но именно он делает леса под огонь и оранжевыми осенью, но и облетает. Нам повезло, что здесь Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Настя 17 годиков. Вчера зашли вот оттуда, там а, вроде была чистая вода, немножко льда плавала. Но мы как-то так прошли аккуратненько, встали вот в бух, там вот Владимир стоит. Вот внизу видно на якорь и там две растяжки к берегу. Марина вчера такая отвозила, гребла такая старательно, привязывала к дереву. Вот, а сегодня с утра проснулись, вокруг нас просто слой льда, сантиметра три, наверное. Вода пресная стекает из водопада и замерзает. Соленая вода, у нее температура замерзания гораздо ниже, чем у пресной. Она внизу стоит и ей хоть бы что... А пресная сейчас у нас корочка льда вокруг всего. А здесь с этой стороны просто вот все, что из ледника э, сползает весь лед, он заледенел. И тут прямо такие реальные льдины э, плавают под э, слоем маленький слой льда, корочка. Ну как он маленький, там 2-3 сантиметра. А под ним льдины уже такие здоровенные. И сейчас если мы сюда вот э, это самое, зашли бы попали, э, как мы собирались вчера пройти до ледника посмотреть, может где-то поближе встать то мы бы тут вмерзли бы, в лед бы, я думаю, что на неделю бы точно, пока не разгулялся бы ветер хороший, чтобы это все разогнать. Вот, ну а мы сейчас вот, вот оттуда будем выходить. Сейчас веревки отвяжем с берега, якорь поднимем. И вот нам надо пройти, сколько там получается, метров, наверное, 100, вот по этому льду. То есть сейчас леди мэри будет реальным ледоколом у нас. Еще мы вчера на же сели, вставали на якорь э, на глубину 3,5 метра, и отлив случился чуть больше, чем мы ожидали И в итоге оказалось, что мы стоим на дне Папа очень неожиданно просто поскочил, пошел смотреть, оказывается мы на мели Короче, ослабили кормовые швартовы, подтянули якорную цепь И яхта опять закачалась на волнах А еще, вы не думаете, что я тут так странно все время сижу? Это я просто чуть-чуть провалилась под лед Ушла под Чуть-чуть да. совсем. Решила проверить, как это. Записываем интервью с потерпевшим. Идите в баню. Без Нет уж, давай расскажи нам. Нет уж без Как это с тобой приключилось? И Лада хочет повторить этот подвиг. Вот эти деревья с крупными зелеными листьями выглядят совершенно по тропически, но оказывается они могут переносить заморозки до минус 20, не теряя листьев. А называются они Dreams Winter в честь лорда Винтера, между прочим, который участвовал в плавании Фрэнсиса Дрейка. Может, она, конечно, был, ягодка. Медвежья. По виду на бруснику похоже, но очень сладкая. Местами самые южные в мире леса, которые называются могилановыми буквально усланы красной водяникой. Но ягоды, которые собирают ребята, это Я не тут она. Я нашла одни ягодки. Вот такие вот. Они похожи на такие гуавы, которые мы встретили на Фату Хила, когда шли в поход. Это... Дочка ваша сестра, мать и жена одновременно все вместе. Да, съели уже. Собрали урожай, который называется Гуава. И э, они и вида такого же, и вкуса такого же, и запаха такого же. Вот внутри белые, а снаружи красные. Ммм, вкус такой же. Все, давай пойдем спускаться, пока лед не пошел здесь по, по фьорду. Надо успеть выскочить, а то мы в ловушке совсем окажемся в ледяной. На востоке огненной земли в лютых ветрах Стихого океана и Сатрога Фант когда-то жили индейцы Ямана. Это были самые выносливые из огнеземельцев. Они перебивались охотой на тюлени и гуанака и занимались собирательством, в том числе вот этих самых ягод. Ледокол Владимири осуществляет проводку малых судов по ледовым фьордам Южной Патагонии. Вот малое судно идет за нами в кельваторном следе. Потопу с ледоколом. Давай топ. Отлично, на уровне льда его оставляет. дорожечка. Ага. Все, выходим на чистую воду. Там еще льдины плавают, но из ледового плена на этот раз мы высвободились без потерь. Вот. Все, что позади нас осталось. Сейчас мы переходим во второе ответвление Фьорда Синопия, к леднику, который называется Пиа. Видимо, вот эта стоянка называлась Сено. Что делаешь, Ладуся? Кажется, паркал-то будет. Дальше решили не идти, чтобы не напороться на какую-нибудь подводную скалу и быть в безопасности в случае откола большого массива льда. Будем разворачиваться пытаться, а то как-то тут посреди ледового поля. апостол Андрей говорит, пойдем по льду. Гулять по воде с тобой. Как на якорь будем вставать? Надо на тузики веревки отвозить на берег. Андрюха говорит, пойдешь по льду. Ледокол Леди Мэри пробила себе фарватер. Ткнулись, показалось ну тихонечко но как будто уперлись нет прям так тыка стали. а сколько у тебя глубина показывает вообще ага. ну, не любо на цепи надтянулись либо в берег ткнулись не знаю как на берег то есть в туфете по льду сверху что ли? По льда разгоняться как на ледянке что еще делать Все, лед. Держись. Сейчас утопим ребёнка. Ага, вместе с тузиком. Спасение утопающих дело, рук самих утопающих. <свят> Яхта расчистила нам небольшую полынью, чтобы шлюпка могла подойти максимально близко к берегу. Давай, мама, всего каких-то 20 метров. Мы Аллах. проломились сквозь лед. Вот этой вот клюкой я долбила, так зацеплялась за лед и подтягивалась. Она а с веслом от воды отталкивалась, который, чтоб нас обратно не повесло. Вот мы до земли додолбились. не растает лед. Очень смешно сейчас с мамой пробирались сквозь лед, чтобы привязать веревку к дереву на берегу. И, кстати, какой-то след у нас Арсунске, видимо, лед уже сошелся. Да вообще сошелся. Вокруг нас, наверное, тоже сойдет скоро. Между нами тает лед. Oh Ой, ну короче, вот этот везде лед, он еще не бел потому что снегом не припорошен, но ну, уже нормальный такой лед. Почему? Ну попробую там полунья вдоль, вдоль берега может быть. А ничего, ничем не рискуем. Нет, ну там я брою вдоль берега, полунья-то недалека. Не, не вот тут он забираемся на гору. Подозреваю, что не по козьим тропам, а по тропе протоптанный гонок, Поскольку людей здесь нет, а яхты весьма редки, тропинка то прерывается, то снова начинается. Ой! А вот здесь она выглядит весьма внушительной. И вот мы уже почти залезли подозрительные ягодки, которые вчера Андрюха решил, что не съедобно. Вот прямо раху. Такая классная мха устлана под корнем в ловье лисой какой-нибудь. Может, я бы там поселилась. Вон туда она идет, вглубь. Там должна быть уютно, сухо и комфортно. Здесь, если по воде идти, видны леса лесоводоросли, очень длинных, десяток метров, может даже. Тут со дна вода мотноватая, прозрачной воде видно, прям как они от самого дна поднимаются вверх. Прям леса. Я уже снимаю яхту тебя и дорожку, самое красивое, что есть в Патагонии. Дети, сладкого учить! Ой, сейчас бы я улетела и остались бы вы без видео. Жалко, видео. Мы пробивали через этот лед Лед толщиной там, от 1 до 3 сантиметров вот. Но скорость движения по нему где-то наверное, около одного узла всего была То есть мы старались Я полные обороты не давал мотору То есть только под мотором можно идти Вот чтобы корпус сильно не поцарапать Вот И вот это вот расстояние Где-то с полмили Мы наверное, полчаса, а то и минут 40 преодолевали Преодолевали И, и Леди, Леди Мэри показала себя в очередной раз мощным ледоколом вот. Такие дела. У меня упавшая сестра не очень как нужна. Девочку, Смотри, какая у тебя пандочная. Пандочная, значит упадешь? Мне опять в Антарктиду захотелось. Так, мы же пойдем. Ну и эту Африку. Не-не-не. План сделаем, сейчас Африка. А потом стоите в Антарктиду опять. Прям оттуда. Да. Так, такого маршрута еще точно никто не делал. Таите Антарктида. Кейптаун. О. Ну, Кук там шарился. Почти сделал. Почти дошел до Антарктиды. Ну, он почти дошел, а мы дойдем. Сколько автономных месяцев? Пять, наверное, шесть. Все, и он ушел. Как мой папа говорил, и он уехал ненаглядный. Пойдем. Идем ненаглядное. Иди, спускайся. И вообще, я первая пойду. Вот здесь лучше, вот, лапка. Вот, вот здесь обходи. Там Настя это... Сейчас филипп дошла вонит. Аккуратно. <связывая> Господи. Боже ты мой. Хотела снять красивые чуть не упала. Хлебушек, хватит. Не упадешь, я в тебя верю, я тут. Мы уже неделю идем по фьордам, и наша юнга превратилась в настоящую яманку. Они тоже большую часть жизни проводили в лодке, жгли там костер на горке песка или глины, прямо на дне пироги. Ты потерялась? Сейчас он в цепь меня замотает к вам, и все, пиндык. Хватайся. Сейчас будет таран, дынц. Вот Хватай. и все. Так чем хватать, я же снимаю. Марина, отцепи. От цепи. Вот, кого отцепи? Так вот именно. Я уникальные кадры, может, делаю. Все. Далее? Сделали. Цепи якорей гремят в порту, верят корабли в мою мечту. Сегодня ночью э, с ледника э, сошла большущая лавина, и вот сейчас здесь весь залив в таких кусках льда. Мы вот оттуда уже вылезли потихонечку по тонкому льду, но сейчас попали вот в, в такое прямо поле, где большие куски плавают, и для нас это достаточно опасно, потому что... Если тонкий лед мы легко вскрывали корпусом, то в большую льдину врезаться совсем не улыбается нам. Вот. И приходится потихонечку маневрировать на очень медленной скорости, чтобы стараться между больших льдин где-то въезжать, маленькие расталкивая с собой. Тем более, что я вчера видела поцарапанное, но не поцарапанное, а прям краска слезла. Да? Ставьте палец вверх да. Подписывайтесь на наш канал И не забудьте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео